Жизнь по полкам расставила факты давно. Здесь музей, где снимают о прошлом кино. Вещи, фото на стенах, предметный показ. Здесь потомки уже побывали не раз. Здесь сегодня у моря стоит пантеон. Каждый это увидевший болью сражен. Героизм, сила мужества, страх и печаль. Все положено здесь на победы алтарь. Сколько бы мы ни писали об этом сейчас, Не скончаем о годах военных рассказ. Море мирно шуршит белопенной волной, Солнце, небо, смущающий душу покой. Всех, кто здесь полегли, до сих пор не сочли. Поклонись каждой пяде скалистой земли, Эту память о прошлом, как знамя, неси, Сохрани и спаси, сохрани и спаси. Долг, честь Родина, стали понятия мельчать, И об этом сегодня преступно молчать. Сопрягается вечность, невечная столь, Миллионная боль, миллионная боль.